Привет, друзья! И сегодня мой краткий очерк про маски про то, как, где и зачем их, собственно говоря, нужно носить. Вы видите, на мне сейчас висит э, респиратор. Это респиратор класса FP2 компании Spira, как выглядит вот таким вот образом. Очень удобный, мягкий, я очень его люблю и сам его использую, как правило, и в практике. Когда мне нужно куда-то выйти, когда мне нужно сесть в такси, он имеет достаточно длинную. Э резинку, и я могу всегда в переднюю часть, надеть и вот так зафиксировать. Если он мне не нужен, я его снимаю. Это очень удобно. Но большинство людей, которых я встречаю на улице, пользуются вот такими вот масками. Мы буквально сегодня получили с производства 5000. Великолепное качество. Честно говоря, рассчитывал, что будет хуже, получилось лучше. Но суть не в этом. Суть в том, как же ее нужно носить. Маска имеет две резинки, достаточно прочно держащиеся, несколько слоев спанбонда, металлический зажим для носа. И когда ее одеваем, ее одеваем вот так вот, держа двумя пальцами, и, соответственно, полностью фиксируем на ушах, оттягиваем нижнюю часть, прижимаем плотно верхнюю часть. Таким образом, чтобы маска обеспечила защиту по всему периметру. И вот именно таким образом мы ее носим. Но здесь очень важный момент. Внешняя часть маски, мы будем считать, что она условно инфицирована, потому что мы, предполагая, что она нас защищает, она нас действительно защищает, можем входить в более близкий контакт с людьми, с которыми без маски мы бы не вошли. И, соответственно, прикасаться к этой стороне или трогать ее мы не можем. Маска также защищает нас от того, чтобы мы потрогали лицо руками. Это второй очень важный фактор. Что же нужно делать? Маску, когда мы снимаем, ее нужно снимать вот точно так же за два э, края и класть, соответственно, куда-либо. Категорически не нужно ее комкать, мять, сжимать. Вот так вот и засовывать в карман. После этого маску использовать, соответственно, нельзя. Я думаю, что вы это прекрасно понимаете. Следующий аспект, с которым я сталкиваюсь, это то, что маску носят вот таким вот образом. Не лишним будет уточнить, что люди, которые носят таким образом маску, или вернее даже, скажу по-другому, маска, которая таким образом носится, к повторному использованию непригодна. Почему? Потому что внутреннюю, чистую сторону маски сейчас мы натянули на подбородок, который все время, пока мы где-то ходили или с кем-то общались, был открыт, и, соответственно, мы можем предполагать, что... Внутренняя поверхность маски инфицирована о по поверхность нашей кожи, нашего тела, которое была открыта. Поэтому любая маска, которая одета на подбородок, должна быть утилизирована. Следующее. Я встречаю людей, которые носят маску вот таким вот образом. Нужно ли пояснять о том, что основная задача маски – это закрытие органов дыхания, к которому относятся рот и нос? И если человек носит маску таким образом, это значит, что своей задачей маска не выполняет. И помните самое главное о том, что меняется эта маска раз в два часа. То есть носить эту маску целый день, доставать ее из кармана вот в таком вот виде, расправлять и потом одевать ее обратно, все равно, что не носить ее вообще. Берегите себя, друзья, будьте здоровы и помните о том, что маска обеспечит вашу безопасность только в том случае, если вы находитесь в скоплении людей. Маску нужно носить только в том случае если вы чувствуете какие-либо симптомы заболевания для того, чтобы исключить заражение людей, которые находятся рядом. Ну и, конечно, носить ее нужно для того, чтобы выполнять постановление, согласно которому все мы должны одевать маски и перчатки, находясь в общественных местах. Берегите себя и своих близких, будьте здоровы!